Отношения – не что-то такое, что возникает, как гром среди ясного неба. Вы должны помочь им случиться. В том, что касается отношений, ответственность можно всегда возложить на других. Никто к вам не приходит, никто вас не достоин, никто не внушает вам чувств, что вам остается. Но все эти вещи глубоко взаимосвязаны. Если вы движетесь в отношения, то начинайте чувствовать. Если вы чувствуете, то больше движетесь в отношения. Все эти вещи помогают друг другу. И нужно с чего-то начать. В мире так много красивых людей, которые открыты. Каждый ищет любви стремится к любви. Будьте открыты сами. Будьте немного более доступны. Иначе ничего не получится. С медитацией приходит глубокая потребность в любви. Любовь и медитация, как два крыла. Нельзя летать с одним крылом. Если медитация продвигается хорошо, вдруг вы увидите, что вам не достает любви. Если хороша любовь, вдруг вы увидите, что не достает медитации. Если ни то, ни другое нехорошо, ничего не требуется. Человек может довольствоваться своим несчастным, закрытым состоянием. Но когда начинает двигаться одно крыло, возникает потребность в другом.